друзья всем привет с вами геннадий стомин канал добрый гена давно я не записывал видео ну как говорится так бывает особенно во время стройки и сегодня я решил поговорить как раз обо всех этих нюансах которые произошли за пять месяцев то есть за то время пока я возводил коробку как видите уже коробка стоит уже есть очертания дома хотя многие задаются вопросом что же это за дом и что он из себя будет представлять но я оставлю эту интригу на будущий год не буду раскрывать все карты в общем давайте сегодня еще раз проговорю и расскажу о том с чем мне пришлось столкнуться так что поехали итак первое с чем мне пришлось столкнуться это с погодными условиями если весь апрель как не заливали фундамент май он стоял я начал выкладывать угловые блоки первый ряд и стал поднимать постепенно стены в течение всего июня то июль и весь август не задался не задался потому что начали идти дожди это первая причина которая очень сильно влияет на строительство сдвигаются все сроки ломаются все планы и приходится уже в данной ситуации даже технически многие решения менять а именно первоначально я планировал делать деревянные перекрытия и в принципе меня это устраивало так как с деревянными перекрытиями потихонечку можно было один брус за другим поднимать класть но все-таки я от этого отказался и теперь хочу сказать что это была правильная идея отказаться так как монолит он и есть монолит в общем я заказал бригаду которая мне взяла и залила второй этаж полностью первый этаж плита 20 сантиметров формированы все как положено это хорошие ребята которые строят большие небоскребы были сделаны пилоны и сделана второе, вторая плита дожди в общем то и в сентябре были сейчас хочу сказать что уже середина октября и в общем где-то с сентября месяца я стал закладывать э, стены И теперь перейдем ко второму Второе, на что еще бы хотел обратить внимание, это бригада На определенном этапе работы я понял, что моя спина реально просто отваливается И в сроки я не успеваю И плюс опять же повторюсь, это погодные условия И я решил попробовать нанять бригаду в общем, через мой дом прошло 4 бригады, каждый из которых не задерживалась больше 1-2 дней. И связано это с тем, что они нифига не знают и не понимают технологии вкладки газобетонных блоков. Это люди, которые просто мажут, просто ляпают, и плевать они хотели, как там щели, какие швы и все остальное. В общем и целом хочу сказать вам тем особенно кто только планирует э, строить либо просто ищите себе помощника сами делайте вам будут подносить вы сами будете контролировать все процессы начиная от замеса заканчивая непосредственно кладкой и второе если уж не можете сами то переберите десяток бригад проедьте по тысячам объектов посмотрите все досконально и только после этого если получается нанимайте хорошую бригаду не жалейте денег потому что в основном на рынке абсолютно неквалифицированные работники которые ну еще раз повторюсь ничего не не знает либо делают тяп-ляп особенно из ближнего зарубежья так сказать из снг этих людей вообще гнать надо метлою у нас есть хорошие русские ребята, единственное, что, конечно, таких ребят нужно искать заблаговременно, до начала строительного сезона. Сразу с ними обговариваю все нюансы, и они вам построят это быстро, качественно, ну, так сказать, и в радость вам. В общем, это было второе. Хорошая бригада – это залог успеха. Третий момент, на который я хочу обратить внимание, это непосредственно материал, из которого мы строим материал может быть на самом деле высокого качества но тут следует обратить внимание на доставку особенно газобетонных блоков В моем случае 4 палета практически это боя ну часть из которого может быть можно сделать какие-то кусочки выпилить но большая часть она непригодна и связано это было с тем что вначале мне на заводе загрузили на большие фуры и на манипулятор камазовский привезли но так как мой участок находится внутри дачного кооператива тут проезды достаточно узкие и сюда машины проехать не смогли мне пришлось их выгрузить за 200 метров отсюда после чего нанять манипулятор который там выгружали следовательно уже блоки мялись бились внутри палетов. потом приехал маленький манипулятор японец который загружал опять они туда-сюда Потом он э, привез их сюда и опять здесь разгружал. В результате вот таких манипуляций очень много блоков было, ну еще раз скажу, побито. В общем и целом старайтесь привозить блоки сразу на участок и чтобы разгружали обязательно по одному палету. Не давайте возможность разгружать по два палета и особенно чтобы эта разгрузка производилась цепями, а не э, фалами. В общем, материал это дело такое. Ну, в моем случае, я не знаю, где-то порядка на 30 тысяч я попал. но, ну, конечно, выход есть. Из этих блоков я постараюсь построить гараж. Это было три. Четыре. Сейчас уже по истечению вот этого первого моего строительного сезона я для себя сделал вывод, и хочу поделиться своим мнением вообще о строительстве дома из газобетона сам материал мне очень нравится я живу в таком же доме только блок у меня на 400 может быть даже на 425 но стена в общем очень большая теплая и зимой тепло летом прохладно что касается данной технологии то теперь уже если вдруг мне придется строить еще один дом то я выберу немножко другой вариант, а именно естественно я залью в начале монолит бетон, бетонную плиту, как она у меня была сделана к плите у меня нет никаких пока претензий, посмотрим зима пройдет, посмотрим как она себя поведет но первый этаж и второй этаж я обязательно буду строить на будущее и вам тоже рекомендую строить монолитные колонны, пилоны, потом заливать опять монолит, колонны, пилоны и уже внутри них закладывать блоки. Реально это э, может показаться, что это дороже, да и это и есть дороже, но это реально за сезон поднять очень быстро блоки, а это сохраненные нервы, что с этим домом нервов пришлось потрепать очень много. И в целом это ускоряет многие процессы и в результате вы больше выигрываете, чем, нежели если строить просто по обычной технологии, складывая кирпичик по кирпичику. В общем, четвертое, на что я хочу обратить внимание, что все-таки монолит и закладывание внутри блоков это самый лучший вариант из всех присутствующих, наверное, сейчас на строительном рынке. Я также хочу еще сказать в заключение, что все-таки свое оборудование, не жалейте денег на оборудование, покупайте свой инструмент, не арендуйте, потому что это, ну, все это вам пригодится неоднократно. Я в этом уже не раз убедился, и бетонная мешалка, которую я покупал еще два года назад, заливая э, забор, э, она мне пригодилась здесь неоднократно. В этот раз я купил полностью весь комплект так называемого Змей Горыныча, это и баллон, и э, горелка, и шланг и редуктор в общем все это купил и благодаря этому я займусь уже дальнейшими работами мне это конечно же пригодится в целом я не показывал не показываю в данном видео каким образом я закладывал блоки между пилонов но хочу отметить что даже на таких маленьких расстояниях они у меня все примерно передние и задняя стена по 330 боковые там проемы по 270 два проема но я там также делал армирование все равно и на подвесы по два штуки прикреплял пилоном. В общем, все равно решил перестраховаться, да и, ну, и спокойно, и зная, что уже никаких между пилонов и блоком, никаких щелей не будет. Ну а так, в общем, сезон не закончен. Закончена только коробка. А это говорит о том, что сейчас середина октября и, как я уже сказал, будет делаться крыша. И самое классное то, что сейчас впереди будут, может быть, небольшие морозы. Самое главное, чтобы не было дождя. И всегда нужно думать о том, чтобы, если даже будет дождь, который я очень люблю, особенно после, после этой стройки, надо заблаговременно об этом задуматься и все необходимое закрыть. В общем, все проемы, все пролеты закуплены OSB 3-6 мм. Они будут все закрыты на зиму. Ну и также здесь еще будет сделана подсыпка, будет клеенкой закрыта весь периметр дома, чтобы влага снег не впитывался, чтобы была хоть какая-то прослойка, потому что в этом году я уже утепление фундамента от москвы никак не успеваю, но в любом случае надо это максимально, сколько это возможно, предотвратить всякие попадания влаги и с домом. Ну, наверное, на этом все. С вами был Геннадий Стомин, канал Добрый Ген. Напишите комментарии, задавайте вопросы. На связи. Пока.